Начать нашу, нашу панель экспертную, которая очень интересно называется «Контуры архитектуры полицентричного мира. Россия, США, Китай, Евросоюз, Латинская Америка». вот Мы здесь Дмитрий Дмитрием вместе модерируем. Если позволите, я сколько вы нас долго ждали, примите наши извинения, это не от нас зависело. Позвольте, наверное, без всякого предисловия, просто перейдем к заслушиванию, или как здесь принято. Давайте по регламенту, может быть, вот по регламенту 10 минут. у нас должны, должны спикеры вступать. Ну как, 10 минут? 10 минут и два вопроса. Какой-то был Вот хорошо. Же... Вот давайте так. Если так было, я этого даже не знал. Не Поэтому Таяр Виолетта Макариосовна, замдиректора по научной работе Института Америки, первый В своем докладе я остановлюсь на межрегиональном уровне партнерства на примере Латинской Америки и Евросоюза. Сегодня Латинская Америка, как представитель глобального юга в западном полушарии, стремится к налаживанию паритетных и прагматичных отношений с геополитическими коллегами в других регионах мира, что может стать дополнительной опорой экономической стабильности региона в условиях неопределенности глобального развития. В этом году, в 2019 году исполняется 20 лет с момента запуска стратегического межрегионального диалога между Евросоюзом и Латинской Америкой. Поэтому можно подвести своеобразный итог и дать оценку европейской модели взаимодействия с латиноамериканским регионом, которая основана на долгосрочном сотрудничестве и дифференцированном подходе. Рассматривая современные взаимодействия между такими крупными региональными партнерами, как Евросоюз и Латинская Америка, нельзя ставить без внимания такое понятие, как регионализм, который во многом определяет характер этих взаимоотношений. По новым регионализмом понимают многополисный мировой порядок развития интеграционных процессов и экономическую взаимозависимость региональных партнеров. Так в Латинской Америке наблюдается эволюция нескольких концепций регионализма. В период последнего десятилетия 20 века, начала 21 века, в регионе преобладал принцип нового или открытого регионализма, который предполагал открытость экономики под влиянием волны неолиберальных реформ, в том числе через упражнение тарифов и нетарифных барьеров. Именно в этот период Европейской комиссии были разработаны новые ключевые направления сотрудничества, подразумевающие углубление политического диалога, расширение торгового взаимодействия с современной поддержкой интеграционных процессов в латиноамериканских регионах. В период открытого регионализма латиноамериканские страны выражали готовность выстраивать субрегиональную региональную интеграцию по европейскому образцу. В новом веке, особенно в середины первого десятилетия 21 века, это примерно 2004-2005 годы, стал происходить постепенный переход к концепции постлиберального регионализма. Суть этой концепции в том, что новый подход предполагал сотрудничество не только в сфере торговли, но и в области безопасности и реагирования на общие внутренние и внешние угрозы с акцентом на вопросы политики. Государство Южной Америки в большинстве своем искрали курс на построение самостоятельной региональной политики и на дистанцирование от США. В ряде из них произошла смена политического курса время и его дифференциация. В новый этап вступил процесс интеграции в Латинской Америке. В 2004 году было создано сразу два инфрационных объединения – это союз южноамериканских наций у нас у, и Боливрианский альянс для народов нашей Америки Анна. На этом уставе стало наблюдаться и заметное торможение диалога между Евросоюзами и отдельными интернационными флотами Латинской Америки. Так, переговоры с южноамериканским общим рынком Меркосура о создании зоны свободной торговли с 2004 года были практически обнаружены в разногласий в торговле сельскохозяйственной продукции в рамках дахийского раунда ВТО. Надо отметить, что в ходе политического и экономического диалога с Латинской Америкой Евросоюз придерживался такой модели взаимодействия с латиноамериканским регионом, которая основана на долгосрочном сотрудничестве и дифференцированном подходе, осуществляемом одновременно на нескольких уровнях – межпарламентском, региональном, субрегиональном и межрегиональным. Немаловажную роль в становлении латиноамериканского регионализма сыграла потребность укрепить стратегические позиции на национального всего региона. Послелиберальный регионализм послужил идеей на основе формирования в 2011 году крупнейшего объединения Западного полушария сообщества латиноамериканских и карибских государств в селах, что способствовало укреплению межрегионального уровня диалога с ЕМС. Конец послебериального регионализма в Латинской Америке исследователи относят к середине второго десятилетия 21 века. Латиноамериканский регион вступил в новый этап развития регионализма, что связано в первую очередь с падением в ряде стран Латинской Америки в левых режимах, что привлекло с собой очередное изменение стратегии подходов к региональной интеграции. Создание Тихоокеанского альянса в 2012 году в составе Мексики, Колумбии, Перу и Чили стало возвратом к модели интеграции на принципах открытого регионализма, что выражается в стремлении альянса встраиваться в процессе либерализации торговли, в частности с азиатско-теокеанским регионом. К концу второго десятилетия 21 века регионализм в Латинской Америке стал приобретать ряд новых характеристик. Я сейчас говорю о современном этапе. Среди главных изменений следует отметить кризис в региональных организациях Унасур-Анда. Поляризацию в селах. Пересмотр стратегии интеграции Меркосур и укрепление тех, кто связан с гегемонией США. Это организация американских государств, Тихоокеанский альянс. Кроме того, в последние годы происходит процесс внешнеполитической перестройки региона. Сотрудничество Колумбии с НАТО, усиление блокады и давления на Венесуэлу, смена внутриполитического курса в Аргентине и Бразилии. Некоторые исследователи используют термин «стратегического регионализма», применительно к современному этапу, имея в виду стремление регионов строиться в более прагматичные экономические отношения со своими внешними партнерами. Таким образом, можно констатировать, что латиноамериканский регионализм сейчас находится на переходном этапе. Возможно, произойдет усиление тенденции стратегического регионализма с элементами открытости национальных экономик, к торговой и инвестиционной либерализации, либо стагнация региональных интеграционных процессов или их фрагментации. В отношении со своими внешними партнерами, в частности, с Латинской Америки, Евросоюз использует еще один уровень в системе международных отношений, межрегионализм или интеррегионализм. Согласно официальным документам Европейской комиссии, Латинская Америка включена в межрегиональный диалог со стороны Евросоюза. Надо отметить, что в отношении латиноамериканского региона европейский интеррегионализм многоуровневый и притворяется в жизнь с помощью определенных институциональных механизмов. Первый из них выстраивается по принципу диалога между двумя регионами в режиме саммитов между Евросоюзом и Силак. Второй механизм предусматривает соглашение об ассоциации Третий связан с сотрудничеством на основе двусторонних торговых соглашений. Так, начало межрегионального взаимодействия было положено 20 лет назад, в 1999 году, когда в Рио де Жанейро был проведен первый саммит государства Евросоюза и Латинской Америки. Начиная с 2012 года, межрегиональные саммиты стали подходить в формате постоянного диалога между Евросоюзом и села. Однако в последнее время на межрегиональной межрегиональной переговорной площадке стало наблюдаться торможение. Запланированный саммит в проведению осенью 2017 году был отложен на неопределенный срок из-за экономического и политического кризиса в венесуэле и в связи с неоднозначной позицией по этому вопросу в обоих регионах. Отношения между Евросоюзом и Меркосур, представляющие собой диалог между двумя региональными объединениями, являются составной частью европейского метрогионализма. Заключение договора о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур становится важной вехой для межрегионального уровня отношений по нескольким причинам. Прежде всего потому, что в настоящее время Евросоюз уже имеет соглашение о свободной торговле в регионе с отдельными странами и субрегиональными объединениями. С Калифором, с Мексикой, с Центральной Америкой, Южной Америкой, с Колумбией, Чили, Эквадором и Перу. И в случае заключения торгового договора между Меркосурой и ЕС в стороне от Европы, Латиноамериканских экономических связей останутся только Боливия, Куба и Венесуэла. По оценке экспертов, с заключением договора между Евросоюзом и Меркосур 30 стран региона состояли бы в торговых, торговых соглашениях с ЕС, которые включали бы в себя очень похожие преференциальные условия в сферах торговли, инвестиций, услуг и государственных закупок. Важно, что на саммите 20-ки в, в июне этого года. Завершились все-таки затяжные переговоры между Евросоюзом и Меркосуром, и достигнуто соглашение, которое вступит в силу только после одобрения парламентами всех стран-участниц. По оценке экспертов экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, открыть новые рынки для экспорта латиноамериканской продукции и видеть дальше североамериканского рынка – это обязательные условия для региона перед перспективой протекционистской политики администрации Дональда Трампа. Какой можно сделать вывод? Что Евросоюз остается для латиноамериканских стран важным торговым партнером и инвестором, конкурируя на этом рынке с США и Китаем? По сути, с середины второго десятилетия 21 века Латинская Америка оказалась в центре геополитического треугольника и превратилась в самостоятельного игрока, активно работая по линии Юг-Юг с Китаем, так и в формате постоянного взаимодействия с Западом США и ЕС. Китай стал вторым по значимости после США торговым партнером для латиноамериканского региона, переместив тем самым Евросоюз на третье место. Надо отметить, что одним из важных факторов, которые все-таки замедляют образование стратегического альянса между Евросоюзом и Латинской Америкой, является сохраняющаяся долгое время асимметричность под взаим взаимной торговле и инвестициях. Другим фактором, определяющим взаимную торговлю, является концентрация взаимных поставок на небольшой группе стран по обе, по обе стороны Атлантики. Растет значение латиноамериканских стран-гигантов Мексики и Бразилии, на долю которых приходится более 50% в объемах экспортно-импортных операций с ЕС. Особую роль Евросоюз играет в качестве инвесторов стран Латинской Америки. Как представляется, после 2017 года открылись различные сценарии развития экономического взаимодействия между Евросоюзом и Латинской Америкой, на которые неизбежно будут оказывать прямое воздействие институциональные и структурные факторы. Какие это факторы? Меняется характер не только межамериканских отношений между США и Латинской Америкой, но также и традиционные трансатлантические отношения между Евросоюзом и США переживают метаморфозы. Европейский Союз столкнулся с бесплатно беспрецедентным давлением Вашингтона, угрожающего ввести высокие пошлины на европейские товары в борьбе с дефицитом внешней торговли США. Исследователи говорят о усилении протекционизма в мировой торговле и инвестициях, который в крайней форме стала приобретать характер экономических войн. Смена администрации Вашингтона поставила под вопрос прежний мегапроект и целый ряд многосторонних договоренностей. Курс Дональда Трампа на протекционизм вызывает сегодня серьезную озабоченность лояльных к североамериканскому рынку партнеров, прежде всего Мексики. Важно, что мексиканские транснациональные корпорации транс превратились уже в инвесторов на европейском, в частности на испанском рынке. Очевидно, что сейчас Евросоюз находится в поиске адекватной модели нового лидерства в латиноамериканском регионе. Фактор Трампа может помочь Евросоюзу заполнить нишу в регионе, которая может образоваться вследствие националистической и протекционистской политики новой администрации в Вашингтоне. Однако, являясь одним из игроков, оказывающим влияние на положение дел в Азербайджанском регионе, Евросоюз все постепенно выступает своей позиции Китаю. Восхождение Китая привело к смещению экономической динамики от Атлантики к Тихому океану. Фактор Китая в Латинской Америке сказывается на динамике трансатлантических отношений вследствие того, что Китай не собирается сбавлять темпов своего экономического присутствия в регионе. Для него особое значение приобретает импорт из стран Латинской Америки и стратегически важных для него ресурсов, нефти и продовольствия. Другой структурный фактор, который будет сказываться на трансатлантическом взаимодействии в краткосрочной перспективе, это Brexit или выход в Великобритании из состава ЕС. По всей Евросоюз должен будет в краткосрочной перспективе реагировать на современные вызовы, которые могут нанести процессы переорганизации и на операции. На этом фоне возможно ожидать усиления традиционных финансово-экономических связей между США и Великобританией, и такая игра на интересах могут привести в Евросоюзе как в торговле, так и в инвестиции. В заключение. Важно отметить, что Евросоюз в конце второго десятилетия 21 века сейчас находится в поиске нового лидерства в Латиноамериканском регионе на фоне растущей конкуренции США и Китаем. Эволюция концепции регионализма в Латинской Америке становится отражением смены геополитических и экономических реалий, в рамках которых формируются и реализуется подходы ЕС к Латиноамериканскому региону. Европейский межрегионализм применительных в латимиканском осуществляется в условиях роста взаимозависимости, которые не ограничивается только торговлей, а подкрикаются инвестиционными и финансовыми связями. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, Коллеги мы, значит, как договорились, два вопроса готовы принять от вас, и спикер ответит, если такие вопросы есть. Есть вопросы? Ну, если сейчас нет вопросов, то позвольте я адресу великолепный вопрос ну Уже действительно, там, по-моему, больше 15 лет процессу переговоров Меркосуду э, с Европейским Союзом. Вы сегодня упомянули, что в рамках саммита Лос на Осики, сам, саммит G20 в Осаке было анонсировано подписание соглашений. Но я помню основные камни преткновения, да, которые звучали между сторонами во время переговоров. Это открытие сельскохозяйственного рынка ЕС для американской продукции. Это требование ЕС открыть рынок машиностроения, в частности, в Бразилии в Аргентине для европейских производителей. И стороны, в общем, так твердо стояли на своих позициях, отказывались от каких-либо уступок. И это, по сути, было причиной, почему буксовали переговоры. Сейчас как-то очень резко и это, или вопрос? <связать> это вопрос. Вот. Сейчас очень как-то резко все эти вопросы ушли в сторону и анонсировали подписание да, после прихода Бальсонару и Макри в Аргентине. Вот на ваш взгляд, я понимаю, что, наверное, еще условия соглашений, они закрыты для публики, но это что? Это значительные уступки со стороны американцев, что позволило вдруг резко взять и продвинуться в переговорах? Но это больше было политическое решение на фоне того, что предстоят еще выборы Аргентины. Макри а, в Аргентине он, он, в общем, приложил много усилий для того, чтобы продвинуть подписание договора с Евросоюзом. Со стороны Евросоюза продвигали договоры Испания в основном. Значит, сельскохозяйственная продукция остается до сих пор камнем преткновения в переговорах, потому что еще нужно согласовать, так сказать, мелкий шрифт этого договора, то есть то, что будет прописано уже все э, э, положения, которые будут устраивать Евросоюз и Меркельсу. Пока сохраняется интрига, все-таки потому что это соглашение должно быть полностью нормативным всех стран-участниц, то есть парламентами Евросоюза, парламентами Евросоюза и парламентами стран Меркосу. Сейчас предстоят выборы в Аргентине, поэтому еще сохраняется интрига, насколько это соглашение будет ратифицировано. Так еще есть пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот первый поворот, который был в начале 21 века, и вот сейчас ситуация 19-й год, 18-й. Кто-то уже о другом повороте заговорил, как, на ваш взгляд, вот это межрегиональное партнерство с Евросоюзом, оно поменялось, идеологии его, какие-то направления, тенденции у тех стран, которые были охвачены левым поворотом, а теперь они находятся в другой идеологической, геополитической ситуации. Безусловно, я говорила, что в период, в период послеберального регионализма, в общем-то, когда страны Латинской Америки избрали курс влево, было торможение в переговорах с Евросоюзом. Но сейчас как бы, обратная тенденция идет. Поэтому сейчас, возможно, более, так сказать, на первый план выявим прагматизм, экономические интересы. Евросоюз сейчас страдает от протекционистской политики Дональда Трампа. Поэтому Евросоюзу очень выгодно соглашение, бизнес кругам. Евросоюзу выгодно соглашение с Меркосуром. Поскольку для Меркосу э, Евросоюз является важным рынком э, поставок товаров, инвестиций, Мексика и Бразилия, в общем-то, основные страны участвуют в сейчас собьюсь, сейчас собьюсь, да? Да. Да, Спасибо, Великой Крёско. Все, два вопроса. Коллеги, очень приятно, давайте перейдем от Латинской Америки немножко на север, к Соединенным Штатам. Очень приятно объявить доклад Виктора Борисовича Супиана. По поводу экономических позиций США я предваряю ваше выступление, хочу вспомнить такую любимую аналогию моего учителя в МГУ, я думаю, известного вам Смирнягина Леонида Викторовича, который, говоря о, так скажем, лидерстве Соединенных Штатов, всегда приводил пример такой аналогии, что процесс технологического и коммунистического развития он цикличен и, может быть, по оси ординат, у Соединенных Штатов те же показатели, что у других стран, но на самом деле они на цикл, или даже два, где-то впереди. Вот насколько они уже за углом технологического процесса, надеюсь, технологического прогресса, надеюсь, мы услышим в вашем докладе. Спасибо. Уважаемые коллеги, актуальность этой темы обусловлена прежде всего, двумя обстоятельствами, как мне кажется, в сегодня и в настоящее время. Во-первых, она состоит в том, что действительно есть целый ряд на объективных тенденций и факторов, которые меняют позиции и экономические и мирохозяйственные США, впрочем, и, и всех других стран в современном полицентричном мире. И это требует действительно осмысления и изучения. Второе обстоятельство состоит в том, что в научном сообществе, в общественном мнении, существуют весьма разные представления о том. В каком состоянии находится американская экономика, насколько она усиливает свои позиции, напротив теряет. И я бы сказал, что в значительной степени есть элемент искажения, элемент не совсем объективного восприятия того, что на самом деле происходит в США и в их позициях в мире. Вот если послушать... Некоторые оценки, то действительно создается впечатление, что Соединенные Штаты развалится на сегодня не завтра, что доллар завтра уже не будет, что как-то это уходящая натура, империя, которая прекращает свои Но думаю, что это не так. И я постараюсь вот в своем кратком выступлении показать, что, конечно, картина весьма противоречивая позиции в США в мире мировой экономики, но тем не менее не так все грустно, как или наоборот весело, как хотелось бы некоторым а, обозревать. Значит, среди всего многообразия показателей, которые характеризуют позиции США в мировой экономике и мирохозяйственных связях, я бы выделил три. три группы показателей. Первое это оценка а, уровня экономического развития. США. То есть, на мой взгляд это принципиально важный показатель, показатель не какие-то э, отдельные показатели, даже динамику, а вот совокупность показателей, характеризующих уровень развития страны. Э, Этот целый комплекс показателей, среди них наиболее часто используем, э, используемым является показатель углового продукта, уголового продукта, как общего, так и на душу населения. И здесь мы видим, что по УВП в целом мире, в УВП США, 21 с лишним триллиона долларов – это УВП США. Следующая страна, идущая за Соединёнными Штатами, это Китай, 15 триллионов – это по обменному курсу. Если, конечно, мы используем этой способности валют, Китай уже, как мы знаем, немножко и перевел США, но это показатель весьма лукавый он как бы значит, многими оспаривается, и в основном он применим только для оценки внутреннего потребления. Для сравнительного анализа гораздо, наверное, разумнее и правильнее использовать на обменный курс. Но и это даже не самое главное. Дело не в количестве, так сказать, не в объеме, а в том, каково наполнение этого какова его структура. И вот здесь, если мы посмотрим, на чем сравнивать тот же Китай с США, то мы видим, Колоссальное отставание китайской народной республики по качественным показателям налоговых продукта. Хотя, спорно, что и Китай, и другие страны делают немалые успехи в этом направлении. Ну, другой показатель ⁇ часто используемый ВВП на душу населения. Здесь Соединенные Штаты не на первом месте, но опережает их в основном группа небольших, очень разных стран Европы и нефтедобывающих стран, где просто малое население и большой продукт относительно этого населения. На, на, на душу населения получается. То есть сравнивать вот эти страны с Соединенными Штатами по этому показателю достаточно бессмысленны. Имеется целый ряд других показателей, которые часто тоже используются для сравнительного анализа. Разные международные организации эти показатели рассчитывают. Ну, например, условия занятия бизнесом. Здесь Соединенные Штаты не на первом месте, не на восьмом. Опять-таки малые страны Юго-Восточной Азии и вот по коррупции, кстати говоря, они очень, ну у них, так сказать, все, конечно, лучше, чем в некоторых других странах. Но 22 место сверху, это ну, не самый лучший показатель. Э -э, степень экономической свободы, 12 место среди всех стран. То есть, э -э, считается, в принципе, что Соединенные Штаты достаточно зарегулированы экономикой и вот Трамп пытается ее, так сказать, в этом отношении, поправить. Но ну, а по уровню конкурентоспособности первое место. Безусловно, которые отмечает все серьезные аналитики. Но самое главное, что часто, вообще, как вот находится, находится почему-то за скобками исследований, это уровень экономической эффективности. То есть как же, собственно, достигается, за счет чего, э, результат экономического развития. Здесь Соединенные Штаты опережают две небольших страны Европы, это Норвегия и Люксембург, но поскольку они малы, и большого влияния на мирохозяйственные связи и мировую экономику не оказывают, получается, что Соединенные Штаты на первом месте с большим отрывом от всех других стран по производительности труда и другим показателям экономической эффективности. Часто приводимый, например, Китай отстает в разы, во много раз по производительности труда от Соединенных Штатов. Второй был <куда> показатель который тоже, на мой взгляд, имеет ключевое значение для оценки э, позиционирования страны в мире, это э, уровень научно-технического развития. Вот то, о чем вы говорили э, в, своем, в, своем, в своем замечании. Э, здесь э, лидерство в США пока безусловно. Без Значит, смотрите, на долю США приходится 26% мировых расходов на научные исследования. Больше четверти одна страна тратит. Это 540 миллиардов долларов. Китай, правда, очень быстро набирает здесь обороты и быстро растут расходы Китайской Народной Республики на научные исследования. Уже 430 миллиардов. Обогнали пару лет назад уже не помню. Но опять-таки здесь делают не только в количественных в цифрах, в количественных оценках каркета не имеет такого уровня научных школ не имеет такой высокой результативности, как Соединенные Штаты. Но действительно, когда-нибудь количество, наверное, перейдет в качество, но будет это, на мой взгляд, не скоро это будет, ну, в несколько десятилетий, безусловно, Китай понадобится для того, чтобы выйти на более серьезный уровень научно-технического развития. По результативности э, научных исследований тоже здесь американцы сильно опережают все другие страны. 50% всех нобелевских премий получили американские ученые. Из примерно 950 всех нобелевских премий, выданных с начала, с начала 20 века, 377 за американцев. То есть премии и э, лауреаты это разные показатели, потому что лауреатов больше, чем премии, поскольку одну премию часто получают несколько человек. Но можно привести и другие показатели, скажем, количество патентов, лицензий, примерно четверть всех мировых, треть всех ссылок в научных журналах. То есть пока мы видим здесь достаточно большой запас прочности Соединенных Штатов и говорить здесь о том, что они сдают позиции или сдадут позиции в ближайшее время, пока, мне кажется, не приходится. То есть я сказал бы так, что это самое сильное конкурентное преимущество США в мировой экономике, и оно пока сохраняется и сохранится во время будущего. Ну и третье, третий мой тезис, третья характеристика изменений, происходящих в этих показателях, это очень интересные, любопытные сдвиги в позиционировании США, мировой экономике с приходом нынешнего президента, господина Трампа. До конца не ясны последствия изменений, которые инициированы Трампом, но суть их состоит в том, что происходит определенный сдвиг, даже не определенный, а вполне, так сказать, четко обозначенный, от политики э, глобализации, политики либерализации, которые Соединенные Штаты проводили в течение последних 70 лет, в сторону протекционизма. Значит, это очень, э, повторяю, на, на изменение. И если говорить о глобализации не только как о, о, о наборе объективных факторов, а, безусловно, глобализация – это объективный процесс, но процент, процентов 20 этого процесса глобализации, это все-таки проект. Это то, что внесли страны, люди в реализацию этой идеи. И это были именно американцы, которые после Второй мировой войны с целью усиления своих конкурентных преимуществ начали активно продвигать идею либерализации мировой торговли, мирохозяйственных связей. Именно они инициировали Всемирную торговую организацию, Международный валютный фронт и так далее. И вот продвигая эту идею в своих интересах на протяжении почти 70 лет, вдруг, неожиданно для многих, случился поворот. Значит, мы видим, что делает Трамп, сворачивает некоторые международные соглашения, выходит из них, пересматривает многосторонние экономические соглашения. И его идея достаточно проста как бы получить конкретные экономические преимущества сегодня-сейчас. То есть вот мы видим здесь обращение такого, но не стратегического, я бы сказал, мышления подхода, а скорее на подхода предпринимателей, который склонен э, иметь некие вот, преимущества э, от соглашения сегодня. Это как бы один аспект, но есть и другой аспект, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Мы видим, что глобализация, и имеет издержки, которые сейчас проявились весьма в острой форме для многих разных стран. Если раньше они получали основное преимущество, то сейчас, и на этом сыграл Трамп, есть явные издержки. Они состоят скажем, в освобождении большого количества рабочих мест в США. Почему, собственно, и многие представители Америка рабочего класса проголосовали за вот буржуя Трампа, да? что ну, само по себе довольно удивительно. И еще одна, может более серьезная вещь лежит в основе вот этих меняющихся соотношений глобализации и интересов стран. То есть интересы стран вступают в противоречие с тенденциями глобализации. То есть это экономические и геополитические интересы, которые страны пытаются удержать свои конкурентные позиции, а глобализации как бы размазывают этим создание цепочек добавленной стоимости по всему миру, всеобщая кооперация, она делает не очень понятными интересы отдельных стран и, ну, и части корпораций, прежде всего, конечно, стран. И вот что будет, как бы, когда вот, эти, вот это столкновение этих двух тенденций прояснится в полной мере, пока сказать трудно. Ну, я считаю, что, конечно, повернуть пять объективный ход глобализации не удастся никому, в том числе и травмам. В основе этого лежит научно-технический прогресс, жадные интересы международных корпораций, которые выводили и будут вывозить свое производство в рубеж в целью снижения издержек и максимизации прибыли. И такие уговоры, и даже налоговые льготы, повернуть эту ситуацию вспять не могут. Но корректировать ее, наверное, можно, поскольку издержки действительно реальные и э, вот та политика, которую проводит президент Трамп э, в отношении с другими странами, это подтверждает. Что произойдет, скажем, э, после ухода Трампа? Как бы не факт, что он уйдет, вполне возможно, что он будет переизбран. Многие эксперты э, полагают, что, что это э, вполне реальный э, вариант. Но, тем не менее, я полагаю, что если э, значит, Трамп уйдет или сейчас, или четыре года, непременно произойдут корректировки его внешнего внешнеэкономическом внешне курсе. Значит, заключительная фраза. Пока мне э, приходится говорить о серьезном ослаблении конкурентных позиций США, мировой экономики и мирохозяйственных связей. Хотя по отдельным позициям они совершенно естественно, объективно, отчасти, понемногу свои позиции усугубляют но это длительный процесс, который продлится в новые Спасибо. Большое спасибо, Виктор Борисович. У кого есть вопросы? Хорошо, пожалуйста. Владимир Григорьевич, Фактор экономической политики Обамы для экономической политики Я полагаю, что экономическая политика Обамы сыграла очень важную роль в выходе экономики США из 38-19 года. У нас привычно принято ругать Обаму и не вполне справедливо. Он, конечно же, совершенно иной. Гораздо более подготовленный человек, чем Трамп, интеллигентно образованный и очень много сделавший действительно для э, э, Соединенных Штатов, я считаю. Другое дело, что его политика по отношению к России нам нравилась, это тоже понятно, и ясно, она была не пророссийская. Вот, но отвечая на ваш вопрос, э, да, он как бы его политика, э, политика Федеральной резервной системы, они способствовали успешному выходу Соединенных Штатов с кризиса, и Трамп пришел фактически на готовенькое. Когда он был избран, экономика США уже росла. Он сейчас, естественно, все это приписывает себе, но приписывать можно, но все понимают, что это не совсем так. Да, сейчас, извините просто, пожалуйста. А, Виктор Борисович, а, иногда в числе а, факторов, определяющих а, роль Соединенных Штатов, доминирующих. И упоминает контроль над некоторыми элементами критической инфраструктуры. Ну, скажем, технический контроль над трафиком интернета, значит, хранилище место системы находится. В общем-то, локализация крупнейших компаний платформенного типа там, Facebook, Airbnb и так далее, они все-таки локализованы в Соединенных Штатах, испытывают регуляционное иное влияние со стороны действующей администрации. Вот это вы могли бы как-то прокомментировать разъясненно? Ну, ваш мне кажется, что в вашем вопросе уже ответ присутствует. Да. Но и не, только, не только это, но и многое другое. Опять же, роль доллара, контроль над финансовой системой мира в целом, контроль над международными экономическими организациями, военные силы, наконец. Все это, ну, вообще говоря, очень плохо, что одна страна Контролирует всю практически мировую инфраструктуру. Но это реальность. Если мы будем, так сказать, все время твердить, что нет, это не так, что они теряют, что они ослаблены и скоро вообще умрут, это будет просто ну, не соответствовать действительности. Что ж, Виктор Борисович, большое спасибо за ваш интереснейший доклад. Так, и мы смещаемся снова на север. Татьяна Руслаловна Кузьмина. «Современные отношения Канады как средней державы с ближайшими соседями». Насколько я помню, из университетского курса философии концепт средней державы существует еще со времен Фома Адвинского да, и Джака батера с XVI века. Не знаю, сильно ли, сильно ли поменялось это понятие с тех пор. Я думаю, мои коллеги ответят в результате Потому что Канада именно та страна, именно та территория на глобальной карте мира, о которой меньше всего думают. И это единственное напоминание названия этой страны в рамках даже нынешнего форума. А, стоит ли забывать нам о Канаде и чем может быть полезна роль Канады в современном мире, в том числе для России? Если мы взглянем на карту, то, несомненно, вся система внешнеполитических и экономических связей Канады, она условлена ее биополитическим положением, два основных соседа Канады как страны, кстати, втором причине по территории, это США и Российская Федерация. Мы и будем говорить, сегодня попытаемся выявить формат, который существует на сегодняшний момент. Можно вспомнить стереотипы и слова жизни мыши под боком у слона, когда любое движение слона отзывается... Восприятие этой мыши, которое было создано отцом нынешнего премьер-министра Канады, это нашло отражение и во внешнеполитическом курсе Канады по отношению к своему более ну, южному Аляски, соседу. Когда с приходом Трюдо в кабинет премьер-министра Канада начала строить свою политику внешнюю политику на основе взаимоотношений с кабинетом Обамы. Даже возникло выражение ⁇ Обама-романс ⁇ Это было полное слияние идеологических воззрения двух лидеров соседних стран. И большой неожиданностью и шоком для Канады оказались выборы Трампа. При этом 70% канадцев не одобрили этой победы. Кабинет Трюдо был сформирован из тех персоналей, которые априори не могли бы найти общего языка с новым лидером Соединенных Штатов. С другой стороны, Трамп в своей предвыборной риторике чрезвычайно мало уделял внимания Канаде и позволял себе высказывание типа следующего. Мы никогда не должны были позволять Канаде получить независимость. Это был 51-й, как вы знаете, штат США, а теперь мы ее не имеем. Или Трюдо а, чрезвычайно ужасно выполняет свою работу в качестве премьер-министра. Ему должно быть стыдно быть президентом Канады. Потом, конечно, Трамп несколько покаялся в незнании канадских реалий, но это живо отражает. Вот ту систему отношений, которые складывались у США по отношению к Канаде, хотя бы во политическом дискурсе. А, когда Трамп пришел к власти, даже канадская общественность а, называла это противостояние Годзилла против Бенби. Ну, вы сами понимаете а, метафоры, чего выступает а, Годзилла и Бенби. Тем не менее. Во многих отношениях взаимоотношения Канады со внешним миром характеризуются биполярностью, которая сложилась не сегодня. Еще в 1870-х годах США стала приоритетным экономическим партнером Канады, что нашло отражение в доктрине внешней политики Макдональда. К 1921 году США превзошли Великобританию, по объему внешних торговых отношений с Канадой. Вот эта тенденция биполярности, она нашла укрепление в период после Второй мировой войны. И на сегодняшний день объем торговли США составляет почти 2,5 миллиарда долларов в день. Можем ли мы говорить о зависимости экономической Канады от США, и как следствие определенного политического влияния на эту страну? Тем не менее, вот география, она и оказывает а, значительное воздействие. Три а, четверти канадского экспорта идут в США. А, при этом 80% этого экспорта – это комплектующие составные части для а, американских товаров и услуг. И более 2,5 миллионов рабочих мест в Канаде зависит от торговли США. На этом фоне э, и э, обе страны, включая и Мексику, которая также является составной частью североамериканского континента, в 1988 году было э, подписано э, североамериканское соглашение о торговле. Я не буду распространяться об этом очень подробно, если нужно отвечать на вопрос, но целью было это, конечно же, э, «Ослабление взаимных тарифов а, при движении товаров и услуг через границы». При приходе Трампа а, с его политикой «Америка first» он поставил вопрос о, о изменении или полностью отказа от условий нафты, что вызвало шквал а, войны тарифов между Канадой и США». До мирная и достаточно толерантная Канада, отдающая отчет э, во взаимозависимости между этими странами, ввела э, тарифы, э, ограничивающие импорт американской продукции на территорию Канады. Э, это вызвало э, турбулентность по высказываниям политиков в отношениях между странами. Они стали ухабистыми, э, еще один термин широко а, использованы в тот момент, а, в НТО было подано более 100 исков Канады против США и ответных исков США против Канады. В результате а, это противостояние достигло апогея В 2018 году, к ноябрю, когда было подписано новое соглашение. Но даже при подписании этого соглашения название сокращения вместо Нафта, предложенная Трампом, было USMCA, где Канада ставилась на последнее место даже после Мексики как более приоритетному региону на североамериканском континенте для США. Трюдо упорно во всей интервью а, называл это соглашение KUSMA. А, Противостояние достигло обострения личностных отношений между Трампом и Тридо как лидеров нации. Когда корреспондент СНН поставил прямой вопрос перед Тридо, доверяет ли он Трампу, Тридо со свойственной ему дипломатичности попытался уйти от прямого ответа, не ответив «да», тем не менее, и подчеркнул «мой отец учил меня доверять канадцам». А, что касается Трампа, то он позволял себе и в твитах в любимой форме высказывания и в другом, в политического дискурса называть Тридо слабым и нечестным. Вот мы говорим о предустоянии там, а, с Россией и многих стран, но а, смею вас уверить, что подобных родов твититов а, а, никто, может быть, кроме Тридо, на этом континенте не заслуживала. Помощники Трампа обещали чудо вместо в аду. А... Когда соглашение было подписано и вопросы с тарифами были урегулированы, тем не менее определенные противостояния между интересами США и Канадой не ослабели. Во-первых, Канада, будучи северной державой и отсюда будет вытекать его система отношений и с Российской Федерацией во многом, Имеет спорный вопрос по поводу Северного морского прохода. Это диаметрально противоположное отношение США и Канады к международному морскому праву. Трактовать внутренними водами Канады или международными. Это и э, противостояние в сфере внешней политики, либеральной ценности, ориентированной на глобализацию в интересах человека и глобализация, принимаемая как... Только фактор, способствующий процветанию Америки. И многие другие, вплоть до отношения э, к наркотикам и так далее. И э, даже внутри НАТО, конечно же, есть зависимость Канады. У нее нет собственной военной позиции по внутри НАТО, но э, Трамп требует порогов 2% процента взносу НАТО. А НАТО ограничивается на настоящий момент одним. Делаем вывод по Канаде. Конечно же, эти страны имеют обширную общую границу, но не общую позицию по ключевым вопросам внешней и внутриполитической повестки, хотя Канада оставалась и остается самым продолжительным по времени союзником США. Что касается России, то хотелось бы вследствие малого времени обратить внимание на ключевой вопрос взаимоотношений. Это то, что а, была создана превосходная база в виде договоров. Только с 1992 по 94 год было подписано 7 соглашений по Арктике, климату и многие другие. Вплоть до периода 2014 года российско-канадские отношения развивались в политическом, политическом позитивном ключе. И вот разделом стало это сними Крыма вследствие того, что... Канадский внешнеполитический курс, он определяется, несомненно, внутренней повесткой этой страны. Влияние проукраинского лобби весьма значительное, и оно, давая, например, только по Альберте 2% электората, за который борются, и в нынешние премьер-генестовские выборы в Канаде оказалось значительное влияние. Канада ввела огромный список санкций по трем направлениям. Это заморозка активов, экспортная и импортная операция, операции с э, финансовыми активами. Этот список буквально еженедельно обновлялся и обновляется. Он расширяется и по оценкам специалистов, в том числе с канадской стороны, он не будет прекращен. Оказывает ли влияние этот список на Россию? Да несомненно показывает, потому что Канада обладает технологиями, которые необходимы для российского э, горнебывающего э, сектора, который мы не обладаем и не будем длительно срок обладать. В то же время э, отношения между Россией и Канадой фактически в двухстороннем порядке прекращены. Мы остаемся членами Арктического совета. Мы имеем самую большую совместную границу в арктическом пространстве. Канада могла бы много получить от России, вот тут у России больше наработанной на технологии реализована. Канада так и не смогла со времен правительства «Спехактора» построить ни одного а, ледокола для освоения этих территорий. Но э, контакты между Канадой и Россией происходят только внутри э, многосторонних организаций. Двухсторонний контакт на сегодняшний день у нас ограничен, хотя существует большой потенциал. Я смогу ответить на ваши вопросы, потому что тема стоит огром... большого внимания, поскольку мы не замечаем среднюю державу Канаду на современном геополитическом пространстве. У нее есть своя роль. Большое спасибо, Татьяна Руславовна. Может быть, Канаду как геополитический фактор сейчас действительно не так замечают, зато Джастин Трюдо безусловно один из самых популярных национальных лидеров. Особенно его носки. В в да, в меняется, и в от вообще его ситуации. такая свободная манера поведения и показная демократичность в хорошем смысле этого слова. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. У нас? Да, да Михаил Иванович, пожалуйста. А по каким направлениям вы ожидаете? улучшение отношений между США и Канадой по влиянием субъективного фактора это отношения между людьми и объективные <свят> <свят> противоречия, которые будут в дальнейшем разъярены по отношению к этих странам что касается субъективного <свят> фактора в случае того, что Трамп останется в своем офисе мы предполагаем, что личностные отношения, если Людов останется в офисе, у нас 21 октября выборы а его рейтинг во вторник упал на три позиции, это сравнение с Широм, например, то отношения в личном плане будут нейтрально-позитивными в официальном дискурсе. Трамп, когда добился своего, на своих условиях подписал это тройственное соглашение, он резко сменил риторику в отношении Трюдо. Но а у них никогда не может быть идеологической общности, и интересы внешнеполитической доктрины США Канады, которые существуют на сегодняшний день, и к чему приложила Кристи Фрилан свою руку, как министр иностранных дел, и устремлений США, они не совпадают. Но они будут сохраняться а, неизменно все-таки а, в ключе сотрудничества, это неизбежно. Разные отношения у этих стран, они по-разному голосуют по вопросам иммиграции. Разные отношения по поводу либерализации, использования наркотиков, которые в достаточной мере либерализованы в Канаде, но Трамп вследствие из личностного отношения, его брат, собственно, умер от этой проблемы, резко относится, но Канада демонстрирует успехи на пути контроля над этим. Разные отношения к свободному передвижению э, граждан Мексики в пределах североамериканского континента. Различные отношения э, э, к сотрудничеству внутри НАТО. Тредо утверждает, что мы не можем доверять Трампу, э, который тянет влиял на себя, а вот мы хотим коллективно. Вот это разные отношения. Трамп, он все равно будет продвигать лидерство США, но это и есть причины объективные. А с этим не согласен, но вынужден считаться. А, но а, от сокращения значительного взаимодействия в экономическом плане, в приграничной торговле между странами, не будет наблюдаться. Это естественный партнер. Канаде, конечно, Канада, конечно, стремится диверсифицировать свои отношения, укрепляясь ЕС, и особенности э, с развивающимися экономиками. Потому что именно не они теперь уже зависят от Канады, там, США в какой-то мере, а теперь экономика Канады от них зависит э, в большой мере. Вот таким образом. А, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Да, пожалуйста. Татьяна Руслан, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, в сравнении с тем, что Канада приобретает участие в санкционной политике, сбывая русофобию длинных и денизов, ну, в какой степени. В сравнении с тем, она моему обувы, это взаимоотношение с Россией. Она больше теряет или не приобретает. И как это не пропускает? Канада в чем-то теряет именно в двухстороннем сотрудничестве в рамках арктического взаимодействия. В чем-то теряет, потому что это совместные станции, снижение климата, потому что тайне льдов, Канада, как никто, подвержена вот этим климатическим изменениям. А в любом другом ключе Канада, простите, ни в чем больше не страдает. Влияние, например, русскоязычной диаспоры ничтожно мало внутри Канады де факто и испытывает значительное давление пропагандистское внутри страны, в отличие от канадского национально-украинского конгресса. Ну, это отдельная история, как он возник, развивался и почему он столь а, влиятельен в политическом плане. А, деловые контакты, они достаточно на минимальном уровне. С начала 2000-х из России ушло почти 500 канадских компаний. Осталось несколько, которые продолжают сотрудничество, но канадские бизнесы, они... А, не видят пространство Российской Федерации как точку приложения для своих экономических интересов. Плюс в Канаде нет ни одной политической партии, входящей в парламентский путь, которая бы а, имела намерение а, устанавливать хотя бы даже межпарламентские связи. И вот тут возник вакуум между странами. Стоит вопрос, чем мы можем это заполнить? По признанию канадской стороны, даже официальных кругов, это не может быть заполнено государственным на сегодняшний день контакта. У нас даже нет посла еще, вот. не назначен новый, там вот мы висим, канадского. Это может быть заполнено, они готовы, прямыми контактами по арктическим вопросам между организациями, не государственными канадскими организациями, ну, российскими, у нас большей часть государственными, академическими контактами, культурными контактами. Как вот нечто, что могло бы просто встать на это место за отсутствие целенаправленной политики сотрудничества со стороны. Спасибо. Простите, О, прошу прощения, нет, коллеги, да, э, надо уже удерживать жесткий тайминг, извиняюсь за это. Татьяна Руславна, огромное спасибо. спасибо. А, а, у нас да, вот. что Канада вызывает такой интерес.